Это школа Соломона Кляра Школа больных танцев вам говорят Две шаги налево, две шаги направо Шаг вперед и две назад Да, Валеры приглашают там Там, где брошка, там вперед Две шаги налево, две шаги направо Шаг вперед и поворот Да ли вам говорят, это неприлично, не гигиенично и не симпатично вам говорят. Дамы, дамы, не вертите задом, это не пропеллер, а вы не самолет. Сколько не вертите, вы не полетите. Шаг и поворот. Сипиан, Помогите боем вам говорят, он наделал лужу прямо в коридоре, шаг вперед и две назад, там и прямо лошади Ты налево, шаги, шаги направо.